Ну все. Не купить раскидку, но ну, это, ну, это... Я не знаю. Ну, вообще ништяк. Стрел много больше нет. Holy Holy куда, shit. куда, куда, дети мои, куда вылезете? Purple is professional. Ценк. Я, я.